Интересный вы человек, Скотланг. Вы мститель? У вас есть дочь. Но вы потеряли много времени, как и я. Впрочем, тут мы можем друг другу помочь. Папа! Кто вы? Я тот, кто может дать вам главное. И что же? Время. Он способен переписывать реальность и нарушать ход времен. Ему нельзя верить. Мне все равно, кто он такой. Я слишком много потерял. Он может дать нам второй шанс. В феврале. Я упрощу тебе выбор. Либо сделаешь, что мне необходимо, либо вся жизнь во Вселенной прекратится. Вы увидите. зарождение новой династии. Я виновата. Ей лучше этого не видеть. У нас был уговор. Ты думал, что победишь? Мне не нужна победа. Хватит и твоего проигрыша. Папа! Прости, Кесси. Человек-муравей и Асан. Квантомания. Только в кино в феврале.